Друзья, сегодня хочу снять ролик, как я изготавливаю фишки для нард. Как-то давно я уже делал нарды, но я не стал показывать, как изготавливаю эти фишки. Ну, в принципе, меня уже попросили уже много уже зрителей под этим роликом, как я делал нарды. Я там сказал, что сделал там, у меня есть способ, как я делаю фишки. Ну, как бы немножко по-своему. Вот. И все-таки люди писали в комментариях, что хотят увидеть мой способ, как я изготавливаю эти фишки. Да, у меня немножко это все механизировано, по большей части, чем, например, в домашних условиях. Сложновато изготовить фишку, но все-таки люди умудряются это делать. Вот, но у меня немножко другой способ, вот некоторые ребята делают фишки уже из готовой кругляшки, да, там пробирают данную, там, об, да, там, выемку, допустим, какую-то, и потом уже начинают обрезать это все. У меня немножко наоборот, у меня получается, я пробираю выемку в квадратном на квадратном бруске вот сейчас я вам все покажу у меня получается нарды небольшие 40 на 40 вот и вот такие домики вот они сюда отлично встают вот вот такие домики маленькие получается отверстие в домике у меня получилось 20 Миллиметров, а сама фишка 19 миллиметров на 1 миллиметр я сбросил. Ну, чтобы свободнее это все ходило Ну что же, давайте перейдем к первому уже настроенном станке. Покажу, как я делаю поэтапно это все, чтобы было все понятно и буду поэтапно это все объяснять. Сначала я в руках подержу камеру покажу как что здесь у меня сделано в общем то это у меня поперечный ход станины она у меня заблокирована у меня есть упоры которые вот блокируется это длина допустим паза да и блокируется вот глубина все это я заблокирую и плюс я сделал боковой упор чтобы вложить нашу заготовку вот эта заготовочка. Ее мы ложим вот так, равняя я ее вместе уже с этим упором, чтобы было это все и зажимаем. Вот теперь у меня вот гантельная фреза, вот фирмы Атака. Здесь она справляется очень хорошо. Включаем. И просто сверли главное все выставить с самого начала по центру и все будет отлично. Все скажете, какая разница между круглой, да, там и квадратной? Ну, разница есть, потому что есть площадь, да, которую можно при, прижать, да. Круглая, да, она может кататься. Нужно, я раньше делал круглую и делал упор еще сюда, потом сюда, она там, когда э, дрели э, проходила фреза. Оно все немножко проворачивало и было немножко неудобно. Сейчас вообще претензий никаких нету. Ну, если посмотреть на кругляшку, вот видно, что четко по центру. Давайте перейдем теперь к второму. Как говорится, станку я покажу, как я делаю вот эту круглую часть наружную. Вот эта фреза обычная, вот кромочная, она э, радиус берет 10 миллиметров. Так как у меня 19, она делает отличную круглую деталь. Отрезаю я на ленточке. Разницы нет. Можно ножовкой, можно торцовкой. Кто чем может, тем и отрежет. Ну и так, друзья, смотрим. У нас есть уже четыре фишки. Буквально там за... За минуту можно 4 фишки делать вот такие, вот. Но их нужно еще дошлифовать, потому что после обрезов, да, там какие-то загусенницы остаются и тому подобное. Вот сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот я беру обычную наждачку любую, какая есть. Ну, в принципе, я взял сотку, чтобы она, ну, не очень царапала деталь и было хорошо вышлифовано. И мой старый способ и сферами, как я их шлифую. Берем шуруповерт, дрель, электрошуруповерт и саморез. Но в этом случае саморез должен быть не 75-й, как я брал в тот раз, потому что 75-й потолще. А нужно как бы немножко потоньше. Вот я взял 55-й саморез и по центру мы прикрутили и опять же это все шлифуем когда прошлифовали бок нам нужно наклонить вот так чтобы снять фаску внутри еще нужно выбрать конечно какие то брачки но вот вам готовая фишка теперь их нужно покрасить и это тоже мы сейчас сделаем, покажу как их покрасить чтобы краскопультом, чтобы они не вылетали. Либо можно даже кисточкой тоже, чтобы было удобно. Так, дошли мы, как говорится, к покраске, взял я вот воздики набил, где-то старая доска у меня уже завалялась, просто я не так часто делаю нарды. Вот И вот эти отверстия, где мы надевали на шлифовку, мы надеваем наши, как говорится, фишки. Вот. Сейчас буду красить их черный цвет, потому что половину нужно черных, половину белые, вы же сами прекрасно понимаете. Вот. И что хочу сказать, ну, способов, в принципе, много. Есть кто-то приклеит на газетку, я видел в интернете, есть кто-то на двухсторонний скотч. Вот, ну, после двухстороннего скотча долго отдирать его, потому что он бывает сильно очень прилипает. Есть можно приклеить на малярную ленту, вот как в ситуации я сделал. Вот, видите, обычно просто и можно красить. Вот, можно навоздики, так что кто как Хочет, так и предпочитает красить. Но, в принципе, если вы не использовали, как у меня, шлифовалку, да, вот дырочка есть, можете использовать малярную ленту, вот в данном случае. Можно обычный скотч, но он очень сильно прилипает, я пробовал. И потом снизу тяжело его отодрать. Вот, краски, конечно, нужно тоже полусухим факелом. И немножко сбить воздуха, чтобы не очень сильный был. Нет, играться нужно кисточкой. Можно пропустили, конечно, нужно... Ну, в принципе, для меня это быстрее. Я уже так раскопуль там привык, что... Уже даже мелочь <смех> ленюсь я красить кисточкой, если честно. Так, ну что же, давайте дойдем и до лак. Все, подошли к концу, можно сказать, практически к концу работы. Вот осталось приклеить только ткань, как говорится. Ну, ткань можно приклеивать, намазали фишку клеем и приставили, это приклеилось, потом можно ножницами обрезать это все. Вот, но по поводу покраски еще хочу добавить, потому что я всегда использовал вариант на гвоздиках, а впервые использовал на малярном скотче. На малярном скотче мне не понравилось из-за этого, что остается такие брачки как бы, когда лак стекает, вот так он на краю оставляет, потом когда отрываем фишку оставляет э, такую юбку лака, И это нужно сшлифовать ну дополнительная работа, а на гвоздиках ничего не нужно, берите клейте ткань, вот, ну это один из способов, в которые можно изготовить фишки, у меня как бы это все функционирует, да настроено размеры фишек можно делать и побольше вот такие фишки я еще раньше делал это на нарды 50 на 50 они в диаметре 24 миллиметра вот ну да они как бы немножко браковые но я так любитель собирать всякого такого хлама пусть лежит а вот где-то и пригодится вот но что ж то можно сказать, друзья, что вот такой способ у меня занял где-то, если сложить все время вместе, получается где-то около двух часов. Ну, на моем, как говорится, мое мнение пустить это два часа лучше в другое русло. Да, Сейчас у нас полно интернет-магазина, где можно приобрести готовые. Тоже неплохого качества фишки вот такая как говорится ситуация я думаю что все-таки второй вариант вот этот попроще хоть и например пока фишки будут идти вы уже сделаете там нарты да так что в конце я немножко вам показал второй способ за это поставьте обязательный лайк вот, так что второй способ полегче, друзья, конечно, не своими руками, но если времени мало и заказов много, и, например, нужно выйти из положения, так лучше, конечно, второй способ. Если хотите, конечно, порукодельничать полностью, вот вам первый способ, который делаю я. Вот. можно здесь даже добавить и резьбу небольшую да там резцом там поподрезать что-нибудь ну, в принципе на маленьких фишках здесь нечего и резать. Вот такая тема этого ролика друзья. У меня все друзья, всем пока до новых встреч и всем крепкого здоровья и успехов в труде.